Раньше мне казалось, что я не справлюсь с выпечкой чизкика, но этот уникальный рецепт, как приготовить чизкик в духовке, развеял все мои сомнения и позволил научиться готовить этот чудный десерт. Специфический способ приготовления чизкика в духовке требует времени и терпения, но я хочу вас уверить в том, что конечный результат стоит всех усилий и стараний. Чизкик получается достойным меню любого ресторана, он очень нежный с правильной текстурой список ингредиентов в конце видео сразу скажу самое важное пирог будет готовиться в духовке но не совсем обычным образом чтобы начинка равномерно готовилась и оставалась нежной обернем круглую форму для выпечки фольгой печенье нужно измельчить в крошку в блендере потом добавляем туда мягкое сливочное масло шепотку соли и корицу. Все тщательно перемешиваем и выкладываем массу на дно формы, утрамбовывая. Запекаем пласт при 180 градусах 10 минут. Достаем, а температуру в духовке уменьшаем до 160. Принимаемся за начинку. Сливочный сыр помещаем в миксер. Вымешиваем, затем по одному добавляем яйца. После каждого взбиваем массу. Таким же образом добавляем сметану сливки и сахар порциями, кладем щепотку соли, все взбиваем и выливаем на печенье, в кастрюле кипятим примерно 3 литра воды. В широкую форму наливаем столько кипятка, чтобы он покрыл круглую форму для выпечки до середины, когда она будет вставлена в эту самую широкую форму, эту конструкцию отправляем в духовку на полтора часа, а затем приоткроем духовку и дадим пирогу остыть, не доставая из воды, час. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Затем достаньте круглую форму из воды, снимите фольгу с внешних стенок и накройте пирог в форме фольгой сверху. Оставьте чисткик в холодильнике примерно на 5 часов. Затем можете подавать с любыми сладкими соусами, вареньем или мороженым. Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Печенье. 300 грамм, масло сливочное, 6 столовых ложек, сыр сливочный, 900 грамм, например, маскарпоне, яйца, 4 штуки, соль, 1 чайная ложка, сметана жирная, 220 грамм, сливки жирные, 220 грамм, сахар, 350 грамм, корица, по вкусу, количество порций, 8-10. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Заходите снова.